Приветствую вас, друзья. Меня зовут Грант. Уже чуть больше года назад. Я приехал в новый для себя город Сочи и в новую для себя сферу деятельности, недвижимость. Сразу по приезду записался на курсы Евразийской академии предпринимательства. Успешно их прошел на курсе. Сделал сайт, рекламу, запустил, получил сразу первых клиентов, начал там обзванивать. Но это все пока без особого опыта. Через небольшой промежуток времени после курса я понял, что чего-то пока не хватает, и решил пойти в агентство недвижимости, к опытным ребятам посмотреть там работают, то есть, если понравится остаться там, понравится уйти взять что-то полезное оттуда и так далее. Ну, скажу так, что в декабре мы объединились, то есть я сейчас не один, у меня есть напарник, мы работаем вдвоем, и в декабре мы открыли агентство недвижимости, взяли офис там, как все это полагается. Пошли сделки, уже там, ряд сделок провели. В феврале взяли первого сотрудника на работу. Сейчас в планах также пригласить ряд специалистов, скажем так, достаточно опытных в своем деле, хороших профессионалов. Ну и в планах сделать не крупное агентство с большой текучкой кадров, а собрать такой костяк профессионалов, 5-7 человек и работать в таком небольшом дружном коллективе на доверие друг к друг другу. Да, еще раз хочу поблагодарить ребят, Дарью, Антона, за тот опыт, который они передали. Те знания, те инструменты, это очень ценно, это очень помогло и помогает сейчас. Спасибо.